Дорогие коллеги, присутствующие, объявляя о начале по факту юбилейной 10 ежегодной ассамблеи российских географов-обществоведов, я хотел бы обратить внимание на три момента. Первое. Это масштаб нашего сегодняшнего мероприятия. В ассамблее. В тех или иных формах принимает участие более 250 наших коллег. 12 стран мира. Реально сюда приехали 23 иностранных участника из семи государств. То, что конференция, ассамблея получилась такой представительной, во многом связано с местом проведения, с замечательным городом Казань, с республикой Татарстан. Этот динамичный, благополучный, красивый город с тысячелетней историей органично сочетает в себе элементы тюркской и русской культуры, культур ислама и православия. В последние годы он превратился, безусловно, в одну из столиц нашей страны. И самое главное, что здесь есть мощное, сильное, одно из наиболее старых, заслуженных учебных заведений России. Это Казанский Приволжский федеральный университет. Здесь, в этом университете, работает большой, сильный коллектив наших Друзей, единомышленников, коллег, географов, географов, обществоведов. Конечно же, мы все откликнулись на приглашение приехать сюда, на Казанскую землю. Для нас это очень важно. И завершая вот это вводное слово, я хотел бы сказать, что организована наша встреча, а мы это чувствуем уже по многим-многим моментам, деталям, блестяще. Хочется поблагодарить за это и Оргкомитет, всех, кто работал в нем. Работал многие месяцы, работал дружно, продуктивно. Поблагодарить нашего коллегу Рубцова Владимира Анатольевича, профессора, который возглавляет Татарстанское региональное отделение Арго. Он очень четко координировал этот процесс. Поблагодарить директора Института экономики, управления и финансов Наилю Гумеровну, за поддержку, вот за те великолепные условия, в которых мы работаем и собрались. Спасибо огромное коллективу Казанского федерального университета. И поскольку мы здесь, мы гости на этой площадке, то, конечно же, первые слова, приветственные слова, а сейчас будет череда таких слов, хочется предоставить представителям ректората, руководства университета, я считаю, много делающего для поддержки географического направления в своем университете слово первому проректору университета мы с ним уже общались и я высказал ему слова глубокой признательности вот за все что сделано для ассамблеи Ясно. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие гости, которые приехали к нам сегодня в нашу столицу, в наш университет. От имени Ильича Травкадыча ректор нашего университета, и от себя лично я сердечно вас приветствую в стенах старейшего вуза России и желаю вам успешной и благотворной работы. Казанский университет сегодня является одним из крупнейших федеральных университетов России, в стенах которой обучается около 47 тысяч студентов из 98 стран мира. В том числе среди них 8 тысяч ⁇ это иностранные студенты. Возникновение и развитие географии в Казанском университете относится к началу 19 века. Когда выдающий ученый Иван Михайлович Симонов, в свое время ректор нашего университета, принял участие в знаменитой антарктической экспедиции 1819-1821 года Вильнюсгауза и Лазарева и когда была открыта Антарктида. Этнографические и графические коллекции, которые были собраны Сименовым, стали основой многих музеев нашего университета. Кафедра географии была открыта в Казанском университете в 1848 году. Ее первым заведующим был профессор Кротов, который внес большой вклад в исследование волгу региона и географического образования, в развитие географического образования в России. Факультет же географический у нас появился в 1937 году. И за 70 лет своего существования выпался более чем 4,5 тысячи специалистов. Большую роль в развитии географической науки в Казанском университете – в республике нашей стране в целом играет Казанская школа экономической и социальной географии. Кафедра экономической географии была основана в 1932 году ректором тогда нашего университета Векслиным. Наивысшего расцвета или пик, так сказать, активности деятельности кафедры экономической географии и регионального анализа был в 1970-80-е годы, когда шла подготовка экономика географов, владеющих современными методами математического анализа и моделирования. В 80-е и 90-е годы кафедру возглавлял профессор Анатолий Михайлович Трофимов, который известен был не только в России, но и в мире. Многие здесь присутствуют, наверное, его помнят еще. И в это время сотрудник кафедры был подготовлен и успешно защищено 5 докторских и более 20 кандидатских диссертаций по пространственной географии. 1000, с 2015 года организован подготовка магистров в области пространства на территории. В 2019 году открыта магистерская программа геоинформационные и технологии в экономики управления». Магистрская программа востребована учащимся из стран не только так сказать, регионов России, но и других стран, в частности Латинской Америки, Китая, стран Ближнего и Среднего Востока. Географы Казанского университета поддерживают международные связи с европейскими университетами. В настоящее время на кафедре работы из университета Парижа и университета Лейпцига. Потенциал географического направления позволяет руководству Казанского университета видеть хорошие перспективы развития географических наук, и особенно таких научных направлений, как общественная география, урбанистика, руралистика, стратегическое и пространственное развитие территории. Особое, конечно, я бы сказал, внимание мы сейчас уделяем вопросу решения крупных народных хозяйств задач, включая разработку стратегии развития территорий, территориальную организацию производительных сил региона, обучение государственных и муниципальных служащих в этом направлении. В завершение хочу, уважаемые коллеги, сказать, что вопросы, которые выносятся на Ассамблею, очень актуальны, конечно, для развития экономики, стороны прежде всего, они связаны с тем, что Развитие регионов определяет развитие России. И поэтому эти вопросы, которые вы будете обсуждать, очень они злободневные и очень нужны сегодня. Желаю вам успешной плодотворной работы, живых дискуссий, творческих успехов и всего самого-самого хорошего. Спасибо. Уважаемые коллеги, слова для выступления предоставляется Багаудиновой директору Института экономики, управления и финансов. Это тот коллектив, в котором работает основной костяк наших географов-обществоведов здесь, в Казанском университете. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, гости, студенты. Вот сегодня, Александр Георгиевич, у меня вот двойной праздник, я сразу скажу. У меня есть, конечно, написанные выступления, у меня есть тезисы доклада. Но Сегодня мне хочется немножко сказать то, о чем редко говорит директор. Мне очень приятно присутствовать на собрании ученых предмета, который был любимым в школе и в ВУЗе. Так случилось, что эконом-география в моей жизни была одним из самых любимых предметов. И когда нам говорили, что надо наизусть знать и с закрытыми глазами на карте России показать территориально-экономические комплексы, мы сначала думали, зачем нам это надо, зачем мы это все делаем. А потом мы поняли, что в меняющейся жизни, как это необходимо, и ты в самом деле знаешь, где находится Кузбасс, и чем он отличается, чем он богат. И что Кузбас и Донбасс – это не одно и то же, это несколько разные точки на карте бывшего Советского Союза. Я очень рада приветствовать вас, уважаемые коллеги, и хочу сказать еще одно. Наверное, у некоторых из вас вызывает вопрос, почему вдруг географы и Институт управления экономики и финансов. Но так сложилось, что Институт управления экономики и финансов в Казанском федеральном университете, помимо того, что он занимается подготовкой кадров по экономическим направлениям в рамках 38-й специальности очень многое, особенно это вот, это одно из направлений, которое наш ректор пропагандирует, посвящено развитию территории и пространственного развития. Естественно, без географии это быть не может. Поэтому так случилось, что географы Казанского университета, географическое отделение бывшего педуниверситета, которое влилось в состав федерального университета, и также тоже, те отделения, где преподавалась география уже в финансовом институте, они тоже, естественно, вошли в наш институт. Поэтому география... Мы постарались, и вы это увидели, чтобы география у элитных, где-то мажорных экономистов не стала почерницей. Это одна из наших любимых дочерей, уважаемых и приносящих определенные доход в копилку того, что делает институт. Я очень рада приветствовать представителей всех стран, которые здесь присутствуют. Практически все постсоветское пространство, постсоциалистическое пространство, все присутствуют здесь. Уважаемые коллеги, позвольте мне сказать огромные слова благодарности от имени ректора и себя лично за то, что вы приехали в наш Казанский федеральный университет. Посмотреть, как мы изменились, я думаю, в лучшую сторону в канун особенно нашего такого красивого дня рождения 215-летия. У нас, у меня тут, конечно, написано, что делают, что делают наши студенты, что делают наши преподаватели, какой занимается наукой. Но я хотела бы сказать вот так вот от себя эмоционально что а, был период забвения географического образования, к сожалению. И мы, к сожалению, пришли к тому, что очень много именитых людей страдают, из, я извиняюсь перед а, именитым соу, сообществом географическим кратинизмом. И я очень хочу это ликвидировать, и одна из целей дирекции института является то, чтобы как бы вернуть... А, то значимость, которая именно экономическая география была и составляла в Казанском университете. Я думаю, что у нас это немножечко начинает получаться. И еще один из аспектов, который я хотела бы отметить, у нас очень э, разносторонние студенты, разногеографические, то есть из многих не просто регионов России, но из многих стран. Советского пространства и уже дальнего зарубежья. И я хочу сказать, вот так как мы в этом году, в связи с тем, что на территории у нас в городе Казани праздновали, ну, проводили WorldSkills, у нас немножечко с опозданием начался учебный год, 16 сентября. Мне хочется сказать, что мы... Каждый год в своих рядах видим определенное количество стубальников по географии. Это тоже заставляет как бы, быть гордыми за эти э, моменты, потому что русские и, общество, э, русские и математику сдают все, как-то географию, ну, не все, э, как бы. Э, Чтут. Мне хочется пожелать успехов, мне хочется пожелать, чтобы сегодня в аудиторных, на, на пленарном заседании, в, в течение круглых столов мы обсуждали очень многие проблемы. Они в самом деле существуют, интересные, разнообразные, как преподавать как сделать, чтобы география была еще интереснее, и чтобы школьники все сдавали географию. Очень хотелось бы, чтобы как английский география стала общим предметом ЕГЭ. Но, может быть, это, это, это время придет. Мы все думали, что ЕГЭ не будет по-английскому, оно пришло. Кто знает, потому что страну надо знать, и иногда надо это сделать определенными ну, скажем так, в кавычках, силовыми методами э, и заставлять изучать тот регион, в котором ты живешь. Я хочу пожелать успехов. Я знаю, что вы, у вас э, намечены очень э, большие мероприятия. Э, я очень хочу, чтобы... Э, Во-первых, очень хочу, чтобы сохранялась теплая погода, и у вас была возможность погулять по этому прекрасному городу. Э, все в руках Казанского университета, но и даже кафедра... Есть, который отвечает за погоду, но не всегда мы можем эту погоду заказать. Но вроде бы солнце улыбается вам. И вот я хочу, чтобы это солнце, все это улыбалось вам. Мы всегда с вами, мы всегда на страже все организации. Все, что нужно, если какие-то вопросы, администрация открыта. Уважаемые... Коллеги, мы рады приветствовать вас и успешной вам работы. И я очень хочу под аплодисменты представить нашего коллегу, заместителя, представителя комитета по туризму, Саэту Ульяну. Она наша, выпуск... да, да? наша выпускница. У нас сейчас куда в министерство не зайди, республики Татарстан, не ошибешься. Или министр, или замы, точно наши выпускники. Поэтому я и... Представляю слово, потому что в рамках туризма мы очень плотно работаем с нашим комитетом по туризму, а от себя. Всем успешной работы и добро пожаловать в Казань. Спасибо, Лея Гумерна, спасибо. Лея Гумер, действительно очень приятно приходить в стену вуза, которого закончила, особенно с красным дипломом хочу. Пользуя случаем похвалиться. Дорогие гости, дорогие участники конференции, действительно, география, туризм взаимодействующие понятия. Их связь многогранна, они во многом обогащают друг друга. Турпродукт, туристический маршрут это такие процессы, в которые география включается в технологию основной деятельности. География составляет обязательные условия туризма. География питают э, туристическими сведениями о туристических маршрутах, районах, ресурсах, благополучно. Приятными или неблагоприятными факторами среды, информации для разработки туристических маршрутов. Поэтому не случайно туризм также присутствует сегодня в рамках нашей конференции. Я рада всех приветствовать, желаю вам успешной работы и всем э, гостям нашего города, нашей э, республики. Желаю обязательно ознакомиться с достопримечательностями э, республики Тарсанд, которыми мы очень гордимся, и приезжать к нам еще много-много раз. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, ну вот продолжая эту взаимную презентацию, а именно так это и происходит, да, наша профессиональная корпорация презентует себя в этой аудитории. Замечательный Казанский университет тоже показывает нам, как относится к общественной географии, относится очень хорошо, как мы видим. Я хочу сказать о следующем. В российской общественной географии много замечательных, ярких, сильных профессоров, докторов наук, исследователей. И мы гордимся их достижениями, их возможностями. И вот одно из таких наших профессиональных достижений, то, что один из наших коллег, докторов наук, профессоров, в течение пяти лет возглавлял самую главную... Организацию географов в масштабе планеты – это Международный географический союз, то есть был президентом Международного географического союза. Владимир Александрович Ковасов, он сейчас с нами, я предоставляю ему слово. Он работает заместителем директора Института географии Российской академии наук, он вице-президент Русского географического общества и многое-многое другое, о чем бы я мог говорить полчаса. Спасибо, Александр Ильич. Уважаемые коллеги, когда 10 лет назад появилась скромная тогда инициатива о создании Ассоциации российских географов-почтовиков, трудно было представить, что она превратится, это вырастет в стабильный, постоянно действующий институт, что ежегодно будут проводиться очень все более представительные конференции, все более широким международным участием. Наше научное сообщество небольшое относительно, но мы глубоко убеждены в важное для нашей страны. И напомню, что в мировой географии, в большинстве стран мира именно общественная география, география человека занимает главное место и по численности кадров, и по финансированию, и по авторитету во многих ведущих университетах. Последний раз я побывал в Казани очень давно, но по знаменательному поводу. В 1990 года, году здесь был проведен последний съезд Всесоюзного географического общества, очень представительный, в котором участвовали коллеги из всех союзных республик, из ряда зарубежных стран. И, как говорили в те времена, вызывает чувство глубокого удовлетворения, что наша конференция сопоставима по представительности с тем знаменательным событием, что мы нашли все, те, кто давно не был в Казани, этот город, радикально преобразившимся, настоящей действительно столицей, одной из столиц нашей страны, убедиться лично в том, что старейший в стране Казанский федеральный университет живет, развивается. И вот в нем 47 тысяч студентов, как сказал только что первый проект, весьма впечатляющая цифра. И в этой связи я еще раз хотел бы поблагодарить наших уважаемых хозяев, пожелать им дальнейших успехов, поздравить с началом нового учебного года и, конечно, успехов всем нам, успехов конференции. Спасибо, Владимир Александр Александрович. Дорогие коллеги, по традиции наших ассамблей, сейчас мы предоставляем слово нашим зарубежным участникам. Я уже сказал, что у нас целый ряд таких делегаций, дружественных нам абсолютно, эти коллеги с удовольствием приезжают на наши ассамблеи, в свою очередь мы очень плодотворно с ними взаимодействуем, я дальше скажу по каким направлениям и что, ну а сейчас я начну э, с коллег из Сербии, Республики Сербской, регулярных участников наших ассамблей, сегодня они тоже здесь с нами и прошу выступить с приветственным словом профессора Райка Гнята, президента Географического общества Республики Сербской, доктора географических наук, профессора нашего большого друга. Уважаемые коллеги, дамы и господа, для меня, башалья, честь от своего имени, от имени геофического общества Республики Сrpskoj, а также от имени Майка Лег, Катерис сегодня здесь Здиест до всех участников десятой юбилярной международной научной конференции АГУ. Заедно хочу выразить благодарность организаторам конференции за исключительное гостепринство. Уважаемые коллеги, географи из Республики Сrpskoj активно участвуют работы работе Арго с года, когда в Санкт-Петербурге Сан состоится третья конференция Арго. С тех пор и в до сегодняшнего дня мы являемся участниками всех мероприятий организуемых Арго в России и в странах бывшего Советского Союза. Наш общий вклад и развитие Арго за последних 8 лет был скромным, стоящим нашим возможностям. Тем не менее, мы хотим ввести наше сотрудничество на более uh, высокие уровни в ближайшем, в ближайшем будущем. Гарантии, что нам удастся это сделать, является все больше заступление нашей молодежи на встречах географа по всей России. Уважаемые коллеги, разрешите высказать свои скромные замечание на счет работы аргу. В течение последнего 10 10. лета ARGO поносили и уверенно о продаже своя На научных встречах и посредством различных публикаций этого сообщества были актуализированы многочисленные проблемы и задачи современной социальной географии, определенные ключевые вопросы и процессы развития современного мира. Особое внимание было уделено различным аспектам и проблемам Евразии и Западного Балкан. Благодарю Арго были установлены отношения между географами евразийского и Европейского пространства. Все что было сделано и что в будущем будет сделано, один человек предусмотрен еще десять лет назад. Мы непременно должны поблагодарить председателя нашей ассоциации, профессора Александра Дружинина и его ближещих сотрудников за огромную работу. Мы хотим продолжать об том же духе. В заключении, позвольте мне выразить признательность за многолетное и душественное сотрудничество, за многочисленные и забронные встречи, за искреннюю дружбу. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и успехов в новых научных совершениях и во всех начинаниях. Благодарю за внимание, извините за вашу жизнь. Дорогие друзья, здесь на нашей ассамблее впервые в нашей практике присутствует большая группа турецких географов. Мы начинаем с ними активно сотрудничать по многим направлениям, и, конечно, их приезд сюда к нам очень и очень важен, ценен. Айдин Ибрагимов, я предоставляю слово профессору Эгейского университета, доктору географических наук, Большое спасибо за теплые слова. Я регулярно, с некоторыми исключениями, всегда с большим удовольствием принимаю участие в работе этих конференций. Как сказал Владимир Александрович Колосов, трудно было предположить, что примет такой размах, но это приняло и стало таким очень стабильным явлением в российской географической жизни. И роль нашего коллеги Дружинина в этом деле, конечно, неоспорима. Ну, все было очень сложно, но мы в конце все-таки на эту конференцию именно в Казань, город, который имеет для Турции особую значимость, приехали с группой турецких географов, возглавляющей вице-президентом турецкого географического общества, коллега Иксан Булутом, и... Надеемся, что это будет начало значительно турецко-российского географического сотрудничества. В частности, уже сейчас турецкая делегация в своем выступлении, они сделают это предложение, приглашает отдельные группы географов из Казани для участия в конгрессе ИГУ, который будет проводиться в Стамбуле. И намерены разрабатывать с российскими коллегами значительные проекты. И планируется в 2020 году проведение российско турецкого географического форума в городе Анталия. И надо отметить, что и сама Российская Федерация уделяет большое внимание развитию вот, э, связи между различными категориями научно-общественности. и я являюсь также советником Турецко-Российского форума общественности. Они регулярно собираются в год-два раза то в Турции, то в России. И там ощущается, какое большое внимание два государства уделяют развитию вне государственных, неправительных связей между двумя странами. И я думаю, что Арго — это первая такая... Организация, которая развивает тезисы, выдвигаемые руководителями двух стран на более широком таком пространстве. И то, что делает ЦАРГО для укрепления взаимосвязи на евразийской территории, конечно, заслуживает самого большого уважения. И я выражаю свою благодарность. Коллеги Дружинину за активную работу в деле организации подобных связей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, коллеги. Здесь среди нас и делегация польских географов. Я предоставляю слово профессору Тадеушу Стриякевичу из Познания. И хочу сказать, что буквально три недели назад в Калининграде при активнейшем участии Тадеуша мы провели очень интересный первый за 40 лет, практически первый за 40 лет встречу, конференцию польских и российских географов. Приехал 21 человек из Польши в Калининград. Первые лица, директора институтов, главные редакторы ведущих польских журналов. И, в общем-то, в этом дружеском общении мы ощутили необходимость расширения наших связей близкий нам, соседский, братский народ, и мы очень рады, что Тадош и его коллеги здесь, сейчас с нами. Пожалуйста, Большое спасибо, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги и друзья. Для меня это большой почет и приятность, что в начале этого ассамблея Арго могу передать всем, Jego uczestnikom serdeczny przywitanie od geografów z Polski, e, także geografów zdejści, przysłusztwo już My każdy god, patrzcie każdy god, przyjmujemy uczestnicy w tych konferencjach, patam, że to ani stały w obszarze nauki geografii, nie tylko rosyjskiej, no i międzynarodowej. E, w tym gadu po mu jeszcze dwa ważne привлекательные факторы. Первый – это юбилей, десятилетия АРГО. Я уже много раз говорил, какую большую роль играет эта организация в интеграции географов и общественников в формировании внутренних и международных очень эффективных, длительных, научных, но тоже дружеских сетей. За 10 лет присутствия с нами хочу поблагодарить председателя Арго, профессора Дружинина, ее основателей и всех сочувствующих с этой заслуженной организацией. Но есть еще другой привлекательный фактор в этом юбилейном году. Это слова Казанского университета, которому 250 лет, и города Казань, о котором мы много слышали и читали, э, с одной стороны в контексте его истории, но с другой стороны э, тоже его динамического современного развития. Об этом не только надо читать и слушать, но, прежде всего, географ должен э, это увидеть. Поэтому мы здесь э, очень благодарим организаторов за их гостеприимность. И, наконец, хочу передать такой маленький юбилейный сувенир для Арго. Э, это... Э, taka jak kruszka z aistem. U nas wierniad, że to aist przynosi nie tylko rebiornak, nie tylko dzieci, no to że szczęście. Tam, gdzie on pacjentza i puść wam znaczyć argo i to że uniwersytetu wsiemu uczestnikom przyniesie od nowych dzieci, to jest nowych сотрудников, студентов, аспирантов, пусть принесет вам дальнейшее развитие этой организации и счастье вашей научной и личной жизни. Символ просто. Спасибо. Дорогие друзья, на нашей ассамблее впервые тоже в нашей истории группа, делегация наших южных соседей, дорогих нам азербайджанских коллег из Баку. В прошлом году мы провели очень интересную, хорошую конференцию в Баку на базе Института географии Академии наук Азербайджана. 51 человек приехал из России. Это было очень тесное очень сплоченное, дружеское и профессиональное общение. И вот на эту сцену выходит заведующий отделом социально-экономической географии Института Академии Наук Азербайджана Закир Эминов, профессор, доктор географических наук. Ему слово. Спасибо. Я тоже очень рад, что участвую в ассамблее экономгеографов Российской Федерации. Как отметили дружину, мы участвовали в ассамблее, но у нас был... Мы тогда подумали, что нужно участвовать в общих российских конференциях. Я желаю успехов в работе ассамблеи и приветствую всех и желаю успехов. Спасибо. Дорогие друзья, ну вот так получается, что у нас не только общеевразийская, но евразийско-европейская конференция и встреча. У нас здесь группа коллег из Словакии, из Братиславы, дружественном географы, экономисты, ну и в том числе выпускник Ростовского государственного университета, профессор Владимир Гонда. Владимир, пожалуйста. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение и возможность выступить на этом мероприятии. Большое спасибо сотрудникам ректората Казанского приволжского федерального университета, особенно проректору Гаспадину Линару Найлевичу Латипову и Гаспаже Светлане Александровне Шабалиной за оперативную помощь в афармнении вис, и также Гаспаже Ирине Малгановой за встречу аэропорту. Особая благодарность Александру Георгиевичу Дружинину, который и являлся инициатором этого приглашения, и я уже имел честь выступать на одной конференции географов под его руководством. 2010 году в Ростове-на-Дану. Позвольте представить вам нашу маленькую делегацию из Словакии, состоящую из двух человек. Более красивая половина нашей делегации, это мой коллега, профессор Ева Мухова, заведущая кафедрой экономической теории Экономического университета в Братиславе, ну и моя скромная персона. Раз я нахожусь на конференции географов и не могу не сказать, что именно в Словакии находится географический центр Европы. В заключении хочу от души поздравить всех участников конференции и пожелать успешного и плодотворного совещания. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово Представителю японской географии, Япония, Майами Митигами. Университет Нейгата. Здравствуйте, уважаемые коллеги, и поздравляю юбилейная конференция АРГА. Я Хочераби, Папа «Арго» и Александр Георгиевич. Оргокомитет и коллег из Казанского федерального университета за приглашение на эту конференцию и возможность еще раз посетить прекрасный город Казани. Быть здесь для меня – это действительно честь. Сейчас Россия и Япония старикваются с похожими проблемами. Это трудности развития город регионов и городов. Создание умного города – снижение рождаемости и старение людей, недостаток рабочих рук и другие, и так далее. Надеюсь и верю, что эта конференция будет очень полезна и продвинет вперед наше исследование. В этот раз я только одна участвовала, так как нет друзья, поэтому буду очень рада познакомиться и вместе взаимосвязи. Благодарю за ваше внимание. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Майя. Коллеги, теперь позвольте предоставить слово представителю Узбекистана. Виктор Федорко, доктор наук. Человек, который организовал, блестяще организовал нашу встречу узбекских и российских географов в мае этого года. Прекрасная конференция, мы с удовольствием участвовали. Замечательное ощущение от Ташкента. Ну и сейчас он скажет несколько слов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые организаторы. Дорогой Александр Георгиевич, прежде всего хочу выразить свою большую радость от участия в этом замечательном юбилейной ассамблеи АРГО Хочу поблагодарить за замечательную организацию, коллег из Казанского федерального университета, из ассоциации. И позвольте передать самые добрые слова и пожелания от Президиума Географического общества Узбекистана, лично председателя нашего общества, профессора Хикматова Фазельдина Хикматовича, для Географического общества Узбекистана взаимодействие с российскими коллегами и прежде всего с ассоциацией российских географов-обществоведов были и остаются в приоритете безусловном и этот приоритет был задан лично Александром Георгиевичем Дружинином и ныне покойным многолетним руководителем нашего географического общества профессором Абдусами Саличем Салиевым, который первым из коллег получил Звание почетного зарубежного члена АРГО. И до сих пор мы стараемся развивать это сотрудничество, обогащать его новым содержанием, новыми гранями, новыми результатами. И смею надеяться, что общение с вами в эти дни позволит нам достичь новых высот, результатов в этом благородном деле. Успехов всем и огромное спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, я обращаюсь к нашей аудитории. Никого мы не упустили из наших иностранных гостей. Никого. Тогда мы переходим к следующему пункту нашей повестки. Пока еще торжественной повестки, повестки открытия. Это вручение наград ассоциации. Слово предоставляется профессору, доктору географических наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почетному президенту. Почетному профессору Санкт-Петербургского университета Анатолию Ивановичу Чистобаеву, который возглавляет у нас комиссию по наградам Ассоциации. Добрый день, уважаемые коллеги. Комиссия по наградам Арго рассмотрела поступившие заявки на присуждение дипломов премии в текущем году и вынесла следующее решение. Диплом премии имени Николая Николаевича Колосовского присуждается Леониду Алексеевичу Безрукову, доктору географических наук, заведующему лаборатории ресурсоведения и политической географии Института географии имени Виктора Борисовича Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук, профессору Иркутского госуниверситета. Премия присуждена за цикл научных трудов, который включает монографию «Континентально-океаническая в международном и региональном развитии», а также серию статей о развитии и размещении производительных сил Сибири в новых реалиях российской экономики. Вопреки распространенному в 90-е годы прошлого столетия и нулевые годы нынешнего века в якобы неэффективной экономике восточной зоны России Леонид Алексеевич доказал обратное. При разумной организации централизованной статистической отчетности и грамотно проводимой региональной политики Сибирь и Дальний Восток могут стать инновационными центрами экономики, основанной на богатейшей ресурсной базе. Клубок, уважаемый Леонид Алексеевич, приглашаю вас пройти получение диплома премии имени Колосовского. Наверное, вы вручите. Да? Хорошо. Вот такой диплом в портретах Колосовского поручается вам. Поздравляю вас. Примите. Да, давай, Уважаемые коллеги, неординарный момент, все-таки замечена даже наука в Сибири, которая обычно как-то слабо замечается на общероссийском фоне. Наука существует, развивается, ну вот свое главное достижение я видел всегда в том, чтобы оценить вклад географических факторов в экономическое развитие. Потом оказалось, что оказывается наибольший вклад в экономическое развитие или вне неразвитие дает, дают не географические факторы, а дает институциональный фактор экстерриториальности крупного капитала, то есть, попросту говоря, утечка доходов, налогов из индустриальных сибирских регионов российских российские столицы и зарубежные офшоры. То есть здесь ситуация очень сложная, но экономико-географическими методами можно вскрыть очень сложную территориальную дифференциацию нашего социально-экономического пространства. Общественная наука, наука развивающаяся, поскольку она занимается обществом, а общество у нас находится в постоянной динамике в развитии. И поэтому я считаю, что перспективы в общественной географии есть и очень Хорошие. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, комиссия по наградам Ассоциации российских географ-обществоведов рассмотрела поступившие заявки на присуждение медалей АРГО за фундаментальный вклад в общественную географию и вынесла следующее решение. Наградить названной медалью. Федорова Геннадия Михайловича, доктора географических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Геннадий Михайлович Федоров после окончания Ленинградского университета был распределен в Калининградский университет, где он трудится и сегодня, пройдя путь от ассистента до ректора. Под руководством Николая Тимофеевича Агафонова. Им была разработана концепция геодемографической обстановки в регионах областного уровня. Огромный вклад внесен Геннадием Михайловичем в обоснование геостратегии и пространственного планирования Калининградской области. По этой проблематике, проводимый Геннадием Михайловичем, руководимый Геннадием Михайловичем Институт природопользования, территориального развития и градостроительства, Добился больших успехов в подготовке соответствующих кадров. Ученики Геннадия Михайловича занимают важные посты во властных структурах. По объективным причинам Геннадий Михайлович не смог прибыть в Казань на ассамблею Аргон. Медаль будет вручена ему в Балтийском государственном университете имени Эммануила Канта. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, я хочу показать эту медаль, которую мы вручаем Геннадию Михайловичу. Красивая медаль очень солидная. Нельзя пом. И действительно, эту награду, которую Геннадий Михайлович, безусловно, заслуживает, мы вручим ему в день его 70-летия. Это будет 16 декабря в городе Калининграде. Коллеги! И еще несколько приятных минут, приятных мгновений. Ассоциация подготовила ряд благодарственных писем, грамот в первую очередь за организацию вот этой нашей нынешней текущей встречи. Но ну, прежде всего это благодарственное письмо ректору Ильшату Равкатовичу Гафурову, ректору Казанского университета. Мы это письмо ему вручаем. Это благодарственное письмо первому проректору Казанского университета. Тоже оно будет вручено. Благодарственное письмо Наиле Гумеровне, которая нас покинула по делам, тоже мы ей вручим. Я попрошу выйти сюда Владимира Анатольевича Рубцова, фактического руководителя оргкомитета. Нет его, значит, он занимается организационными вещами. Тоже, тоже его ждет эта награда. Мальганова Ирина Григорьевна, доцент Казанского федерального университета. Ерочка, спасибо огромное за большой вклад в организацию ассамблеи. Спасибо. Владимир Анатольевич, вот сразу вы проходите сюда, и мы вам вручаем почетную грамоту за образцовую организацию в подготовку ассамблеи ОРГО. И действительно все сделано здорово. Не я за Бектимирова прошу сюда выйти. Здесь он у нас. И тоже с огромной признательностью за вклад в организацию ассамблеи, за все, что он для этого сделал, вручаю ему эту почетную грамоту. Спасибо, Спасибо Нес. Байбаков Эдуард Ильдарович. Позже, хорошо. Булатова Гульнара Нуровна, тоже. Видите, все, все заняты, все в делах. Это как раз говорит о серьезности оргкомитета. Данилевич Виктория Викторовна, на тоже на регистрации. Прекрасно все организовано. И, наконец, завершая этот цикл, я хочу вручить благодарственное письмо Федорка Виктору Николаевичу, который уже выступал здесь, с огромной-огромной признательностью, за его бесценный вклад в организацию нашей ташкентской встречи. Мы потрясены, очарованы его разнообразными талантами человеческими, Спасибо. дорогой. Мой. Спасибо тебе. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, мы закончили с награждениями, но не закончили с официальной частью. Пожалуйста, поставьте презентацию Арга 10 лет, Дружинин, Дружинин, Арга 10 лет. Итак, коллеги, мы с вами отмечаем юбилей. А почему, собственно, юбилей? Ведь первая ассамблея Арго у нас прошла в 2010 году, как мы знаем, в Ростове. А потому что у любой асс... структуры, у любой идеи, у любого проекта есть своя предыстория. Так, а как мы вот это все крутим? Вот она что. Итак, 2009 год. Географы и обществоведы собираются под Санкт-Петербургом на небольшую встречу обсуждать текущие проблемы и стратегию развития нашей науки. И вот на этой самой встрече почти в один голос мы с Александром Петровичем Котровским озвучили идею а не создать ли нам некую ассоциацию, некую организацию географов-обществоведов России. Идею поддержали. Потом она была поддержана на совещании заведующих кафедрами экономической и социальной географии России в сентябре этого года. И проект начал практически реализовываться. И вот в 2010 году, в Ростове на большую, очень представительную конференцию по теоретическим проблемам социально-экономической географии мы собрались уже подготовленными, с уставом и с твердыми намерениями создать такую ассоциацию. И действительно в 2010 году ассоциация была создана. задачи ассоциации ну вы видите они на экране мы эти задачи всемирно стараемся реализовывать создана структура ассоциации 36 региональных отделений это практически все центры нашей страны россии где работают географы обществоведы в ассоциации более 550 человек в своей массе, в своей основе это доктора и кандидаты наук, а чтобы представляли те, кто не в курсе, те, кто только вступают в эту профессию, у нас всего в России 600-700 человек, кого можно считать географами, обществоведами по роду работы, по базовому образованию. У нас редкая специальность, редкая и очень важная. И вот почти все представители этой специальности, они входят как раз-таки в нашу ассоциацию. Год за годом мы нарабатывали традиции, осознавали, а что же должна ассоциация делать практически, как организовывать себя. Вот одна из таких форм осмысленных уже реализованных, это ежегодные ассамблеи ассоциаций. Вы видите, что первоначально эти ассамблеи проходили Ростов, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, опять Санкт-Петербург, а потом мы естественным образом, логично, вышли за пределы узкого круга ограниченных центров и стали проводить наши встречи на всем российском пространстве. Крым, Чеченская республика, Перн, Барнаул, в этом году Казань. И это все зарекомендовало себя как очень хорошая, очень полезная для нашей профессиональной корпорации практика. Еще одно из направлений – организация школы-семинаров молодых географов-обществоведов. Здесь я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Ильиничне-Герасименко, доктору географических наук, профессору, который вкладывает в это дело свое время и душу, и, конечно же, тем нашим коллегам, уважаемым коллегам, которые выступали и продолжают выступать с лекциями на этих школах. Они тоже очень важны, тоже очень интересны, в том числе и как эстафета поколений, и как некий элемент экспертизы диссертационных работ мы тоже этим занимаемся и тоже это будем продолжать. Под эгидой Ассоциации издан ряд публикаций, издается Вестник Ассоциации, и каждый год мы это делаем, и очень интересные статьи там публикуем, рубрики. Международные связи. Уделяем этому много внимания. Вы это уже поняли, почувствовали. Стараемся расширять, постоянно расширять круг наших друзей, партнеров. Последние годы регулярно проводим международные конференции. И тоже очень это интересно и очень полезно. И я благодарен нашим российским коллегам, которые находят время и средства приезжать и участвовать в этих конференциях. И, конечно, нашим партнерам, которые вместе с нами встречаются на разных площадках. И Баку, и Баня-Лука, Республика Сербская, Ташкент, Познань, первую встречу мы провели там. И, наконец, в этом году в Калининграде, э, та польско-российская конференция, о которой я уже говорил. Целый ряд зарубежных наших коллег, уважаемых коллег, получили статусы почетных зарубежных членов Ассоциации. И тоже они здесь присутствовали и выступали перед вами. И, наконец, завершая, у меня очень короткое выступление, я хотел бы сказать, что за эти 10 лет наша ассоциация как форма взаимодействия, форма сотрудничества, координации деятельности российских географов-обществоведов полностью себя, на мой взгляд, оправдала. Конечно, нам нужно двигаться вперед, искать новые направления, формы сотрудничества, но тем не менее, вот то, что мы сделали и то, что продолжаем делать, это путь в правильном направлении. Спасибо за это всем, кто соучаствует в нашем движении. Спасибо, коллеги. Уважаемые коллеги. Мы завершаем с официальной частью, двигаемся по нашей повестке и теперь переходим к пленарным заседаниям, то есть к научным докладам. И позвольте предоставить слово для первого научного доклада профессору доктору географических наук Колосову Владимиру Александровичу Институт географии Российской Академии наук. Уважаемые коллеги, что же такое геополитическое положение? Термин достаточно затертый, не вполне четкий, по-разному понимаемый. На наш взгляд, оно определяется прежде всего размером конфигурации территории страны, ее положением относительно разных данностей. Меняющимся местным. это, я думаю, самое главное сейчас многообразный, и динамичной мировой системе взаимосвязи и потоков потоков товаров, людей, мигрантов, туристов и других физических лиц, капиталов, информации, загрязнителей, энергии и других. Оно зависит также от научно-технического и культурного потенциала страны, ее международного влияния, которое тоже можно оценить многими измеримыми показателями. Я бы хотел подчеркнуть, что, как говорит наш коллега Андрей Ильич Тревиш, общественная география наука точно оперирует количественными мерами и строит модели. Это распространение языка, издательская деятельность, цитируемость научных публикаций, число патентов, рейтинги университетов, связи с так называемыми соотечественниками, число ресторанов, в конце концов, вот национальной кухни русской, в данном случае и других национальных кухонь, и так далее. Таких показателей можно найти очень много. Но это одна сторона. Геополитическое положение страны определяется также восприятием своей родины самими гражданами, не только населением в целом, но и отдельными его слоями – политической элитой, жителями разных регионов, представителями разных социальных, культурных, этнических групп видением исторической миссии государства, желательных союзников, внешних угроз, интерпретации общей истории. И все это также измеримые показатели благодаря систематически проводимым социологическими ведущими институтами опросам и благодаря некоторым другим методам, о которых я скажу позже. Геополитический элемент важной геополитического положения страны – это представление о ней, ее образ в зарубежных, в том числе, конечно, особенно в соседних странах. На фоне растущей информатизации общества, благосостояние государства, его место на политической и экономической карте, привлекательность, скажем, для зарубежных инвесторов, для туристов, во все большей степени зависит от его имиджа на мировой арене. И этот имидж складывается из множества структурных блоков, представления о природных ландшафтах, населении, роли страны на политической арене, мировой культуре, мировом хозяйстве. На формирование этого образа влияют и частные образы географических объектов на территории страны, столицы, как правило, которые часто отождествляются со всей территорией. И здесь важно подчеркнуть в изучении исследований зазора между самовосприятием страны гражданами и политической элитой и ее внешним образом. перед. Исследователями политического положения страны стоят многие вызовы конечно их разные ученые в зависимости от своих взглядов в том числе идеологических определяют по-разному но на мой взгляд их можно наиболее важный из них можно суммировать следующим образом это во-первых преодоление конфронтации с соединенными штатами особенно в военной сфере в сфере безопасности в условиях демонтажа соглашений о контроле над вооружениями и важен не только многополярный мировой геополитический порядок, но место в нем России, то есть Россия должна избегать всячески противостояния с Соединенными Штатами. Второе – это поворот на Восток, о котором много возможно, будет говориться сегодня, от Большой Европы к Большой Евразии, поиск геополитического равновесия в условиях уязвимых геоэкономических позиций России на Востоке страны, риск зависимости от Китая. Это, конечно, санкции и контрсанкции преодоление ослабления отношений со странами Европейского Союза, укрепление Евразийского экономического союза в условиях растущей самостоятельности внешней политики партнеров и их подчеркивания ими своего суверенитета в разных областях. Это компенсация соседства с враждебной ныне, к сожалению, Украиной. Это, увы, всерьез и надолго. Это нерешенные территориальные конфликты вблизи границ России и, наконец, поддержание многообразных форматов отношений с ведущими странами мира. Каковы можно выделить несколько подходов к изучению геополитического положения? Первый подход, его называют иногда неоклассическим подходом геополитики, можно определить как позиционно-морфологический, традиционный, но не потерявший, разумеется, своего значения, функциональный, структурный, культурно-цивилизационный, критическая геополитика, и это даже не подход, а скорее принцип изучения геополитического положения, принцип полимасштабности, который все более важен в условиях глобализации. Кратко попробую охарактеризовать эти подходы. Позиционно-морфологический подход. Последние годы, 10, 10 примерно лет, много внимания уделяется значимости размеров территории, населения страны и его экономического потенциала э, с точки зрения политического ее развития, феномены крупных стран, благодаря э, работам уже упомянутым мной Андрей Ильича Тревиша, фрагментации политической карты мира, э, малых стран и стран-карликов. Э, Дело в том, что э, число суверенных государств в международной арене постоянно растет, и большинство из них именно малые страны. Это интерпретация особенностей географического положения с точки зрения политики. Это Северность, условно говоря, положение страны России, в частности, на севере Евразии. Это горы, которые представляют совершенно особые с точки зрения геополитического положения ареалы. И здесь в этой связи могу стоит упомянуть, что в настоящее время готовится так называемый модельный закон о горных территориях Межпарламентской Ассамблеи стран СЭФ. Это Приморскость или в терминах Александра Георгиевича Дружинина, который был, является одним из руководителей проекта РНФ на эту тему таласа, аттрактивность, континентальность и ультраконтинентальность. Вот в этой области фундаментальные труды принадлежат удостоенному сегодня нашей премии профессору Безрукову. Транзитный потенциал и транспортные коридоры, анклавы изучаемые в частности в Балтийском университете, не только в Калининградской области анклавного положения, но и других анклавов в мире, конфигурации сети городов и многие другие. Функциональный подход. Вот Часто говорят о «Развороте на восток», я все время к этой теме обращаюсь, но все же с точки зрения внешних связей Россия остается европейской страной по понятным причинам. Если в 2010 году на ЕС приходилось 46% российского внешнеторгового оборота, в том числе 40% импорт-экспорта, то в 2018 году доля ЕС составила несколько меньше, но все же тоже около 43%, и увеличилась на год значительно, в основном за счет экспорта. И в первую пятерку внешнеторговых партнеров России по-прежнему входят Германия и Нидерланды. И эти страны заняли в 2018 году, в прошлом, соответственно, второе и третье место по росту обороту с Россией вслед за Китаем, который опередил э, Германию э, по этому показателю. Вот на этом слайде изображена показана структура экспорта России по группам стран. Э, здесь вот зеленым э, цветом показаны э, значения в экспорте и импорте э, стран субъектов санкций. То есть стран Евросоюза, Соединенных Штатов, Японии некоторых других. И видно, что если по экспорту их доля ну, все-таки достаточно существенно сократилась с 45 до 37%, то по импорту она остается практически на одном уровне, что свидетельствует о технологической зависимости России от ведущих стран. Один из показателей, я только два взял ввиду краткости доклада. Это анализ внешнего туризма, выездного туризма. По данным пограничной службы России, 38% примерно, процентов поездок российских граждан в прошлом году были направлены в европейские страны за пределами бывшего Советского Союза, включая страны Балтии. И для сравнения, 31% приходился на ближние зарубежья, кроме Балтии. Если в соседние страны наши сограждане едут в основном с нетуристическими целями, и для жителей приграничных районов эти связи имеют очень большое значение, то дальнее зарубежье это туризм, и страны Европы по-прежнему остаются гораздо более привлекательными в целом, в том числе даже и для, с точки зрения пляжного туризма, чем страны Востока». Структурный подход. Вот в порядке иллюстрации я привел, привожу карту из нашего, одной из наших работ прошлых лет. Здесь на этой морфозе размер страны пропорционально объему внешней торговли с Россией, а цвет показывает долю российском экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью. Иначе говоря, речь идет о иерархии стран по разным показателям. И здесь можно два подхода существует. Согласно одному подходу которые называется сторонниками мир-системной концепции, устанавливается некий мировой геополитический порядок на достаточно длительную перспективу. Эта иерархия остается неизменной. Вот то, что называется Path Dependency, инерционность развития. Другой подход ⁇ мир постоянно меняется, это некая мозаика, постоянно переливающаяся и выдвигаются на ведущие роли региональных держав отдельные страны. Видимо, истины, как обычно, где-то посередине. И вот на этой карте видно, что Россия занимает вот такое промежуточное, типичное для стран полупериферии положение, поставляет довольно много товаров с относительно высокой добавленной стоимостью в соседние страны, но в то же время имея преимущественно сырьевой экспорт. С, со странами Западной Европы, Европой и другими некоторыми регионами. Культурно-цивилизационный подход. Здесь также, как я уже сказал, можно, очень много параметров, каждый из которых по-своему важен. Один из них – это язык, который представляет наиболее собой наиболее очевидный, яркий маркер идентичности. И значительная часть политических конфликтов имеет форму языковых конфликтов. И доказано достаточно хорошо с помощью конкретных показателей, моделей, что языковая общность способствует созданию интеграционных объединений и пограничного сотрудничества в частности. Массовое изучение иностранного языка в отдельной стране сопровождается в долгосрочном плане сближением со страной носителем этого языка. И недаром такие страны, как Франция, Германия, другие, Китай в последнее время уделяет огромное внимание распространению своего языка и культуры, Китая в частности через сеть институтов Конфуция, которых в мире насчитывается более тысячи уже, в том числе многое в нашей стране. Наконец, усиление влияния государства на международной арене сопровождается распространением языка. Здесь вот есть такой экономический подход который тоже имеет свои границы, не все только этим э, обусловливается, но, безусловно, это имеет значение. И наоборот, эффективная языковая политика государства способствует упрочению значимости государства на международной арене. На этой, э, показано слева на этой картограмме Доля населения стран ЕС, владеющего, владеющих русским языком, э, и статус русского языка в странах бывшего СССР, достаточно известная информация. Наконец, подход, который называется критической идеополитикой, очень популярной в зарубежной географии. Здесь речь идет о представлениях в общественном мнении, опять-таки, разных слоев общества, о силах, влияющих на мировую политику, элементах политического пространства, национальной безопасности, преимуществах и недостатках различных внешнеполитических стратегий. Цель заключается в сопоставлении идей, развиваемых и распространяемых Политиками, общественными деятелями, общественными силами, учеными и взглядов разных слоев общества, восприятием ими этих идей, одобрение внешней политики правящей, правящих кругов населения. Геополитическое видение мира включает также представление о территории государства, его границах справедливых или нет, предпочтительных моделях устройства, внутренних и внешних силах и так далее. Здесь огромную территориально дробную информацию дают нам теперь вот, социологические агентства. Цель состоит в том, чтобы проанализировать зависимость картины мира в сознании граждан. От их доходов, социального положения, уровня образования, места жительства, в частности жительства в крупных городах или в сельской местности, пола, знания иностранных языков, личного опыта поездок в том чтобы выявить связь общественных представлений в разных странах у европе мире с географическим рисунком торгово экономических и политических отношений с объективным местом каждого государства мировой политики и экономики в глобальным пространством потоков здесь известно что скажем Влияние Китая, его популярность так сказать, в разных странах очень существенно отстает от его экономической мощи и значения в мире, что прекрасно знают китайское руководство и принимают на этот счет меры. Исследовательские вопросы, вот, ну, пожалуй, запущу. Важно, конечно, как воспринимают Россию в мире. Опять на этот счет можно найти довольно много информации зарубежной. Ну, не секрет, что э, все мы понимаем, что этот образ, к сожалению, э, негативный весьма. Ну вот, опять-таки, э, как видится современный мир, это карта из исследования... Уже несколько лет назад законченного европейского большого исследования, в котором мы также участвовали. По результатам опроса около 9 тысяч студентов в 18 странах разных регионов мира, вот таким образом видеть, видятся им привлекательные страны мира и менее привлекательные. Наиболее привлекательная Европа, все, что закрашено зеленым цветом, относительно менее привлекательно, а площадь на, на, на этой морфозе каждого государства пропорциональное числу упоминаний». И вот из одной из самых последних работ, тоже пара слайдов, которые признаны поиллюстрировать этот тезис. Вот на этом графике показано, как изменялся дискурс о Китае в российских печатных электронных СМИ с 1991 по прошлый 2018 год. Довольно заметны некоторые скачки, которые имеют свои объяснения, но в целом, конечно, интерес СМИ к великому нашему соседу значительно растет. На следующем слайде медиа медиадискурс о Китае в одной из э, ин информативных газет, рассчитанных на образованные круги населения. И, э, наконец, э, неудивительно, что поскольку дискурс официальный и медийный э, в целом э, у Китая весьма положительный, то э, доля российских респондентов, включающих Китай в пятерку наиболее дружественных России стран мира, растет, хотя в последние вот несколько лет остается постоянной, но он достаточно на высоком уровне. Наконец, дискуссии. Вот Эти дискуссии, вероятно, будут развиваться и на нашей конференции. Несколько дискуссий я выделил бы о геополитическом положении, наверное, и больше, на самом деле. Но первый из них – это о повороте на восток. На это счет существуют самые разные мнения. Группа экспертов, видных ученых, Здесь я хотел бы начать с того, наверное, следовало бы сказать, что альтернативы развитию отношений с Китаем и вот этому поиску геополитического баланса нет. Вопрос-то стоит, как к этому относиться, интерпретировать и какие здесь есть риски. Ну вот Есть группа авторов, которые всячески приветствуют дальнейшее развитие отношений с Китаем и другая группа авторов, которая высказывает определенное недоверие опасения в связи с колоссальным ростом китайской экономической и военной мощью, укреплением военного потенциала, определенным давлением на соседей, бескомпромиссностью в проведении своей внешней политики, усилением авторитарных тенденций к китайскому руководству и так далее. Вторая большая дискуссия – это о Большой Евразии, которую, вот, в частности, развивает Вячеслав Александр Шупер, который будет здесь выступать, и Александр Георгиевич Дружинин, другие авторы, очень важные. И, наконец, конечно же, дискурс о перспективах отношений в дальнейшем с ЕС в нынешней геополитической обстановке. Мое время стекло. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Александрович. Уважаемые коллеги, слово для доклада предоставляется Анатолию Ивановичу Чистобалову, доктору географических наук профессору санкт петербургский государственный университет Уважаемые коллеги, мне, как и полагаю большинству из вас, было приятно услышать от первого проректора Казанского университета упоминание фамилии и большого вклада в развитие нашей науки Анатолия Михайловича Трофимова. Анатолий Михайлович – это мой друг, единомышленник, соавтор. Я воспользовался поводом проведения ассамблеи в Казанском университете, чтобы поделиться с вами своими воспоминаниями об этом замечательном человеке, а также у Нине Ивановне Блашко, усилиями которой здесь, в этом университете зародилась математическая школа, тогда она называлась в экономической географии. Я позволил себе внести некоторую корректировку и назвал в общественной географии. Это я сделал не случайно, ибо в их трудах более широкий аспект рассматривался, нежели тот, который является только частью одной из наших научных дисциплин экономической географии. То, что эта школа зародилась здесь, в Казанском университете, были для того, объективные обстоятельства. Для Казанского университета характерно два личностных бренда. Это бренд Лобачевского и бренд Ульянова-Ленина. Лобачевский заложил учение о пространстве, перевернул представление об этом объекте исследования. А Ленин обосновал пространственную форму общественного разделения труда, главную категорию, которая является методологической основой для нашей науки. Вполне поэтому объективный процесс формирования этой школы именно здесь. Во второй половине 60-х годов прошлого века это произошло когда резко активизировалось использование методов математического моделирования. На этом слайде вы видите три университета, которые были лидерами, родоначальниками в использовании математических методов в общественно-географической науке. Я бы в первую очередь назвал Одесский университет, потом Казанский и затем Тартуский. Почему Одесский? Потому как именно в этом университете впервые был прочтен курс лекций по использованию математических методов в географии кандидатом физико-математических наук Гуревичем. Затем сотрудничество Гуреюща с Юлианом Глебовичем Саушкиным позволило распространить моду на математическое моделирование на весь Советский Союз. И возник несколько позднее, в конце 80-х годов, в начале 70-х, до, до середины даже семидесятых. х годов, очень мощная математическая школа в Тартовском университете под руководством Сальмы Янны Нымик. К оценке ее труда я также позже вернусь, хотя в названии моего доклада эта фамилия не входит. Нина Ивановна Блашко в Одесском университете работала совместно с Гуреющим, И вот, это сотрудничество математика и географа было очень полезным и продуктивным. В 1964 году Нина Ивановна приступила к работе в Казанском университете. Спустя два года состоялась защита ее докторской диссертации в Москве. И уже через год в Казани была Организована кафедра экономической географии и регионального анализа со специализацией экономика-географ-математика. Вот этот опыт создания такой кафедры был единственным в Советском Союзе. Он оказался весьма полезным и продуктивным. Коротко охарактеризую главные достижения Нины Ванны Блажковой. Она с позиции математического моделирования изучала системы городских поселений. Но в то время термин «городские поселения» был иным, чем сегодня. Сегодня городские и сельские поселения – это объекты местного самоуправления – Тогда понимание термина «городские поселения» были более широким, они включали все города и поселки городского типа. Вот этим, этому объекту и были посвящены исследования Нины Ивановны на первом этапе ее работы в Казани. Затем она перешла к созданию теории управления запасами как видом ресурсов географической точки – и как источником потребления в пределах территориальной системы. Я напомню тот период. Это 60-е годы. Это попытка осуществить в стране так называемую Косыгинскую реформу. Но название во многом условно. Алексей Николаевич Косыгин поддерживал эту реформу, но разрабатывалась она в научных кругах. И лидером ее был Абел Гезович Аганбегян, а потом к нему примкнул Александр Григорьевич Гранберг и наш коллега экономико-географ Марк Константинович Банман. Я уже довольно долго живу на этом свете и хорошо помню тот период работая тогда, в системе Академии наук. Когда появилась мода на разработку межотраслевых балансов производства и потребления продукции, вот этот документ разрабатывался по стране в целом, по Советскому Союзу, по всем союзным республикам, по всем, нет, не по всем, а по ряду крупных экономических районов, как то северо-западный. Волговятский и Западносибирский по всем автономным республикам и по ряду областей. Опыт разработки баланса по городу Ленинграду и Ленинградской области также имелся, и он был довольно успешным, и на его основе был создан комплексный план социально-экономического развития, Ленинграда и Ленинградской области силами сотрудников северо-западного филиала Центрального экономического научно-исследовательского института при Госплане Российской Федерации, где мне также выпала удача работать на протяжении 8 лет и в том числе над составлением вот этого комплексного плана, основанного на методологии межотраслевого баланса производства и распределения продукции. Нина Ивановна Блажкова применила эту методику к разработке управления запасами, вот вторая позиция на этом слайде, применительно к городам и создала учение о городах как о целостных совокупностях иерархически сопочиненных систем. Нельзя сказать, что этот опыт получил в ее трудах завершение, поскольку Нина Ивановна довольно, надо сказать, неожиданно ушла из жизни, не доведя до конца многое из того, что ею и было задумано. Но именно благодаря Нине Ивановне произошло, становление научной школы в Казанском университете. И оно выразилось выходом в свет коллективной монографии, математика и географические методы исследования городских поселений, а затем и учебного пособия ⁇ Математические методы в географии ⁇ Это было довольно яркое явление в нашей науке тех лет. Приемник и продолжатель учения о математическом моделировании геосистем в Казанском университете был Анатолий Михайлович Трофимов. Мы познакомились с ним в начале 80-х годов. Произошло это в Великом Новгороде. Очень симпатичный человек, волевой спортсмен. Он произвел на меня сразу очень сильное впечатление. И с тех пор до последних дней его жизни мы дружили. Мне довелось неоднократно приезжать в Казань, читать лекции для студентов, проводить вместе с Анатолием Михайловичем Трофимовым семинары. Вот вы видите его основные научные труды. Монография, написанная совместно с Игошином, «Концептуальная основа моделирования в географии». Многочисленные статьи по теории организации пространства, концепции географического поля, теории границ географических образований. Но Огромная заслуга Анатолия Михайловича состояла в подготовке кадров. Под его научным руководством выполнено примерно 30 кандидатских диссертаций. Он консультировал подготовку трех докторских диссертаций. Приятно видеть в этом зале его учеников Михаила Вениаминовича Поносюка, Владимира Анатольевича Рубцова, Валерия Петровича Сидорова. Но не все смогли присутствовать здесь сегодня из числа его учеников, Но я бы мог назвать и многих других. Вот здесь на этих фотографиях он представлен уже в последние годы своей жизни. Я упомянул Тартуский государственный университет и фамилию Немиг Сальму Янну. Это ученица Четыркина Владимира Михайловича заведующего кафедрой экономической географии в Ленинградском университете. Очень коротко дам характеристику этому замечательному ученому. Значительный вклад в разработку теории нашей науки он внес, работая вместе с Колосовским Николаем Николаевичем. Но затем он вынужден был покинуть Москву, уехал в Среднюю Азию, нет, поначалу в Новороссию, затем уже оттуда в Среднюю Азию. Первое время работал в Самарканде, а затем в Ташкенте. В Ташкентском государственном университете, святочтут его память, на одной из конференций была посвящена публикация, в которой были освещены основные достижения Владимира Михайловича. И вот его достижением явилась и вот эта ученая или этот ученый, Сальма Янна Немик. Тогда прекрасные были отношения между Ленинградским и Тартовским университетом, в котором Сальма Янна заведовала кафедрой экономической. Географии. Она являлась членом диссертационного совета в нашем университете и уже находясь в преклонном возрасте, удивительно, она не пропустила ни одного заседания диссертационного совета. Иногда трудно было собрать своих городских членов совета. Асальма Яддна за все, за многие годы пребывания членом диссертационного совета не пропустила ни одного. Заседания. В 1974 году на базе Тартусского государственного университета было проведено третье, к сожалению, последнее всесоюзное межведомственное совещание по применению математических методов географии под названием «География и математика-74». Главным модератором выступила Сальма Ядма доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-экономической географии в Тартовском университете. Какова оценка математического моделирования в нашей науке на сегодня? К сожалению, надо сказать, что она невысокая. Вот После этих корифеев математического моделирования общественно-географических процессов, были и другие сделаны попытки разработки моделей. К сожалению, они не вошли в практику управления. А вот работы тех людей, которых я назвал, да, они вошли в практику управления. Совершенно не случайно э, схема территориального планирования Татарстана была разработана с использованием ГИС-технологий. Это одна из первых схем, базирующихся на использовании гис потому как в ее разработке участвовали и те ученики Анатолия Михайловича Трофимова, которых я упомянул. Схема формирования транспортной сети Татарстана – которая была разработана под руководством Владимира Николаевича Бугроменко, замечательного ученого, ушедшего преждевременно из жизни. Тоже базировалась на использовании математических методов в нашей науке. Сегодня у нас совершенно очевидно отставание от других школ, по математическому моделированию, которые получили развитие в европейских странах и, надо сказать, в последнее время и в некоторых азиатских странах. Я думаю, что придет то время, когда мы вернемся к разработке наших теоретик, теоретико-методологических основ науки, основанных на математическом моделировании. И в заключение хотел бы привести слова Трофимова в его очерке о жизни и наследии Блажко. Он писал, ее учение делалось на прочном содержательном фундаменте географических зданий. Вот почему столь строги созданные ею экономико-географические концепции и столь велик резонанс ее исследований. Можно смело утверждать, что она была одним из основоположников строгой формализации экономико-географической теории. Ныне то же самое можно сказать и об авторе цитирую цитируемых слов Анатолии Михайловича Трофимова. Более подробно я позволил себе написать воспоминания о нем. Они опубликованы вот в последнем вестнике Арго номер 8, который уже находится, доступен в сети интернет, но и многие имеют его печатным варианте. Я храню в Анатолии Михайловиче Трофимове светлую память. И думаю, что многие из вас тоже самое. Спасибо, Спасибо Анатолий Иванович. Особое спасибо за то, что вспомнил наших учителей, наших друзей, которых уже нет с нами в нашем сообществе. Коллеги, прежде чем предоставить слово профессору Строякевичу Тадеушу из университета Познани, буквально минутку внимания вашего займу. Вот мы говорим о традиции, о наших легендарных корифеях. Вот один из таких людей присутствует здесь в нашей аудитории. В этом году мы отмечаем своеобразный юбилей, 50 лет теории поляризованного ландшафта. Ее автор, профессор, доктор географических наук Борис Борисович Радаман. И вот Борис Борисович, он с нами. Но более того, вы будете хлопать еще интенсивнее, если я скажу, что Борис Борисовичу 89 год. 89-й. Борис Борисович, вот покажитесь, пожалуйста, особенно молодежи, вот как должен выглядеть и вести себя настоящий географ. Спасибо. Слово Тадеушу Стрейкевичу. Тадеушу. Ага. Университет имени Адама Мицкевича, Познань, Польша. Извините, как здесь можно... И как эта система работает, чтобы... Где это? Так, вот просто нажимать надо. Да, нажимать да, да, да. Просто касайтесь, а мы Самос, да-да-да. Большое спасибо. И, уважаемые, уважаемые коллеги, и, я хочу немножко сказать об инновационных исследованиях в области социально-экономической географии które my prowadzimy w naszym uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tutaj plan mojej prezentacji może być... z ja skożę... Moment, tak jak prosto ja... Da. Zobaczmy, dlaczego ja yy, wybrał taką tękę dla mojej prezentacji. pierwa ja widzę silną swiać tej prezentacji z asną na naszej konferencji Obśczena geografia wmieniającą się w mirie, w i przykładne istnienia. No, kromie tawo była jeszcze jedna przyczyna. W czasie, nieformalnych biesięć na konferencji organizowanej ARGO w Autajskom Gospodarstwiennym Uniwersytetem w Barnaule god temu jeden mm. z rosyjskich profesorów, jeśli ja dobrze pamiętam, profesor Katrowski sprosił mnie, jakimi dostoszeniami może pochwastać Polska ja socjalno-ekonomicka geografia w ostatnie czasie. Ja coś odpowiedział bardzo e, szybko, ale no, potem pomniał, że so etat odpowiedź dalek od zawieszenia. I poeta Buj ja apostarzają się rozszerzyć jego nieznankośka i przedstawić abzor wybranych i projektów, które e, my, my prowadzimy. Это очень трудно мне переводить на русский язык, но, как видите, этих проектов, которые мы делаем только в нашем институте, очень много. Я должен тоже сказать, что два дня тому назад... Kiedy ja jechał już tutaj w Kazań, nasz Instytut, Instytut Socjalno-Ekonomicznej Geografii i Prostawstwie Nowego Uprawienia stał fakultetem, oddzielnym fakultetem. Znaczyć, teraz już Fakultet Socjalno-Ekonomicznej Geografii i Prostawstwie Nowego Uprawienia. Zdeś tylko niektóre projekty, Adina odnosi się tak nazywajemy twórczym regionem, drugi e, związany z ziemajuścimi sagoradami, e, trzeci i torze, no bardziej praktyczki, e, czwarty związany z, e, z socjalnym przedsiębiorstwem, socjalnymi innowacjami. I ten ostatni związany z geografią rynka, rynka lekkowych automobiliów w Polsce. Ja przedstawiałem tę temu w czasie konferencji. Узбекистане. Как видите, эти проекта очень разнообразные, но то, что я хочу сегодня сказать и подчеркнуть, что все они служат примером новаций по-моему в социально академической географии и меняющей мире и относятся как к географическим теориям, так и к их реализации в практике. Почему ja nazwałam te projekty innowacyjnymi, oni pytając się odpowiedzieć na ważniejsze waprosy i w ich geograficzną, lub przestrzennym zmierzeniu. Po drugie, oni a chwatywają szeroko je ge geograficzko je rozprzestrzenienie, wiele stron przyjmują uczestnictwo w ich realizacji i oni сочетают в себе теорию, эмпирические исследования, тоже практику и обучение. И теперь я очень коротко, к сожалению, очень мало времени, представил только, как, например, выглядит первый из этих проектов Акре, который связан с творческими регионами, творческими городами. Здесь самые главные Wątpliwości etapu projektu. Zdjęć wybić je, kaki, jakie partnery, jak mnoga różnych stron w etapie projektu uczestowała i nada podczesknąć, że mnie karzeć za w pierwszy je. Byli włączeni nie tylko zapadne strony, no to że. Ocień mnoga stran z wschodniej Europy, tak nazywają ich postcjalistycz, czy skan nie mało w nim uczastie. Niektóre jej rezultaty na przykład. My po prostu zrównywali tradycyjne koncepcje, e, miejsca położenia, puli rozwinięcia i nowe koncepcje związane z tak nazywanymi e, miękkimi e, faktorami rozwitia. My to, że e, chcieli e, atnieść swoje śledowania k bywszym Teoria Richarda Floridy i dodałili do, do jego faktorów nowy faktory rozwoju, jak пути rajsze w path dependence, a miejsca i to, że licznie jest. I ja muszę powiedzieć, że nasz wkład był związany przede wszystkim z fokusem na specyfiki post-socjalistycznych i regionów i przede wszystkim rolę tych licznych sieci. To, możemy powiedzieć, był nasz wkład w, w tę teorię развития kreatywnych, twórczych regionów. My, bardzo dużo tych wywodów, ja nie będę o nich podróbnie mówić, ale ch chcę podczerpić jeden известно что существует не одна модель э, локализации развития, развития этого сектора и э, это To, że był nasz wkład, że my uznaliśmy że faktory przywleczenia twórczego oklasa w, w, w, w, w jakieś góra i regiony, we mnogem związane z obostami specyficznej kultury. I ja skazał, że mi się wydaje, że regiony, gór, gdzie my znajdujemy się dzisiaj, Kazań, jest przykładem takiego faktora. Da? U mnie nie, nie, nie jest czasu, niż to by o wszystkim gowić, e, o wszystkich tych i togach. E, potem, oczywiście, były publikacje, a nie związane e, oddzielnie z wszystkimi miastami, regionami, które byli badane. No, potem my porównywali ich. Znaczy, byli trzy, cztery autora z różnych stron i po prostu działali takie e, zrównywające już i śledowania. Jaka e, jest sama wielka dodana wartość tego projektu i tych projektów? Moim zdaniem to integracja, badania, prepadowania i praktyki w międzynarodowym izmierzeniu. Ja nazywam to efektem synergicznego multiplikatora. Tutaj, na przykład, widzicie, jak rozwijał się ten projekt, o którym ja mówiłem jego realizować w ramce szestoi programy europejskiego sądu za patome, to drugi projekt. Криаре, это уже был практический проект, реализован вместе с разными городами Европы. Потом мы сделали тоже местный план действий по развитию творческого сектора в городе Познане, в регионе Великопольска. Я слышал, что тоже здесь географы очень связаны с, со стратегиями местного развития. Мы сделали тоже такой план по развитию этого сектора, используя все международные наши опыты. Но и теперь, теперь тоже у нас аспирантура культурной индустрии в политике, креативный сектор, в политике развития городов и регионов. Так что видите здесь видите такую сеть сотрудничества wokół naucznych, praktycznych, didaktycznych projektów, e, związanych z kreatywnym e, sektorem, które ta sieć zaczęła formirować aż z tego pierwszego projektu ACRE. Tak możemy e, prosta e, uwidzieć tako, taki, tak, taki puć rozwitia. Co e, teraz? My w cały czas chcemy Teoretyczne i praktyczne rezultaty różnych projektów, no to, że raz się raje przestrzenny achwad. W tym czasie to, to, w tym czasie to, że Na przykład tutaj widzicie e, przestrzenny achwad. mogę tak powiedzieć, moja, ja będę nadzieję, już to wypamiłanie, special scope naszego projektu e, o że mają już shrinking cities. E, na przykład widzicie już turyckie to, że gara i śledujemy. No, e, kromie tego, tutaj nieka te rezultaty, napiętane już e, w tym pierwszym projekcie toże, a, że, a że ma już ich w e, centralnej i wschodniej Europie. No, co chcę tutaj pierwsze podczerpnąć, że etat projekt wychodzi. To, że na e, Wschod, możemy tak powiedzieć, e, nowa wschodnia perspektywa. Po naszej wstrzeżeniu w Moskwie, w wa czasie waszego jubilea, po e, prostu my zdecydowaliśmy się taką book takoju e, żeby srawniwać te śledowania w centralnej wschodniej Europie, w Rosji i w Kinaie. I teraz u nas dągawor z Izdatyestwem Rutlic e, i mnie każe, coż to w buduszczym gadu może być taka jaka już analiz budjet. Zdjęłam. Co e, jeszcze? E, w, w, w, Ramki etapu projektu, patrzymy, że musisz, że ma już czym się goradam. My wykorzystujemy nasze, to że nasz opyt związany z projektem patworskim goradam. znaczy, jak kreatywny sektor, twórczy sektor, może być wykorzystywany dla strategii regeneracji, możemy tak powiedzieć, że, że ma już tych na przykład, to znaczy to, że u nas um, zatrudnictwo z instytutem Gradskiego i Regionalnego rozwitym w Krakowie na przykład, no i co dalsze? Tutaj widzicie to, że nowy projekt ReCity w ramach Horizonta 2020 International Training Wedge Network. U nas teraz 13 studentów, aspirantów, którzy działają swoje dysertacje w ramach tego projektu w różnych częściach Europy. Na, na, na przykład na aspirantka Anastazja Matiuszki w Lizbonie Ja to, że potem u niej o praktyka w Poznaniu u nas i to, że w drugich centrach niemieckich ta ocień, chroście je, ichsposzowanie, po mojemu nasze nasze w opыта, żeby prosta aspiranti, to, że u nich była taka ją wazność etod opyt nasz, isposzować. Здесь видите, просто как называется этот проект, у меня уже нет времени, чтобы об этом подробно говорить. Но что я хочу подчеркнуть на конец моего выступления. Конечно, если только 10 минут, это трудно сказать о всех достижениях. Но, по-моему, эти примеры показывают, что социально-экономическая география в нашем университете, но тоже в других наших университетах, прежде всего в Варшаве, в Кракове, вступает в следующий период своего развития как Динамическая дисциплина, перед которой открываются многие новые области исследований, которые могут идеально интегрировать три сферы исследования, дидактику и практику в международном масштабе. Просто эти na hmm, koniec mogę powiedzieć, że hmm, te dostoszenia sposobstwowali temu, że w nowej klasyfikacji polskiej nauki socjalno-ekonomiczna geografia i przestrzenne uprawienie były wydzielone jak, jak oddzielna dyscyplina w obuści obcie, społecznych nauk. Znaczyć, na z juridycznymi naukami, socjologii, ekonomiką i finansami, politologią. U nas teraz około 40 k naucznych dyscyplin w tej nowej klasyfikacji i socjalna, ekonomiczna, geografia i przestrzenne uprawnień pojawiają się jedną z tych мне, мне кажется, что это под, поддерживает, подчеркивает роль нашей дисциплины и просто хотел э, об этом сказать, что наш факультет теперь первый в Польше такой факультет социально-экономической географии и пространственного управления. Большое спасибо за внимание.